Привет! Сегодня будет необычная тренировка в паре и кардио тренировка бегание по двору. Также какие-то элементы калистеники. Все как обычно. Солнечный, но холодный день. Утром 3 градуса, сейчас 10 градусов тепла. Это хорошо что-то привет Ну все, сегодняшняя тренировка с кардио закончена. Ставьте лайки или дизлайки, пишите в комментариях, обязательно пишите в комментариях. Не забывайте про колокольчик, встретимся в следующем ролике. Пока.